Камень, но ну, если я использую оценку, сюрприз! Камень. Ха! А, ну и ну, оценочка, ты такая шутница. Ха -ха! Покажи, на что способна. Ладно, еще раз. Оценка. Камень. Ведь Цукаса – сильнейший среди старшеклассников. Он всегда пользовался популярностью. А значит, чтобы одолеть их, нам нужен человек, столь же известный и популярный. как Цукаса. я Лилиан Вайнберг. Какой-то семейный секрет, а? что-то типа того. Если начертать прости древнюю это руну на обычную тряпку, то она легко отмоет любую грязь. Какой же это семейный секрет! Руну для снятия черг. Я ее три года учила! Ее можно использовать для того, чтобы снять любое проклятие! А я уж было начал думать, что дела совсем плохи. Все хорошо, что хорошо кончается. Шион, ты меня поняла? Она... Шион! А, эм... а с этим что делать? Вот какая! Сейчас ведь ранет! Развеять не можешь? Не могу! Я и так еле-еле держусь! Сегодня очень красивая луна. А тебе еще очень многое надо выучить. Это к чему? Что такое? Кажется, там кто-то был! Не, не надо так пугать! Ицуки, сходи, проверь! А ты же собирался быть вместо отца? Не сейчас! Если сможешь сделать отступ, я тебя вознагражу. Награда? Если увернешься хотя бы от одного выпада, учитель тебя порадует. От -ду ши. Пропускай удары! Я хочу получить приз вместо тебя! Следующим буду я! Твоя мама – первый человек с шестого класса, кто назвал меня по имени. Было необычно. А, чего? Она называла меня по имени. Ты это я услышала! А, как она меня назвала? Суффиксом-кун. <смех> мама у тебя молодая, да? Может, он хоть раз со мной поговорит, не перескакивая с темы на тему? Чего?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 у них с натянутые отношения. Вот, это вам за работу. И Спасибо, что помогли. До новых встреч. Большое спасибо. Первые заработанные деньги. Что? Они лишнего не положили? ном нам. Я наделала кучу ваших фоток, так что вам заплатили еще и за работу моделями. Пожалуйста, простите мою сестру. Все хорошо. Нам не впервые.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 Будьте так любезны. Закройте окно после нашего ухода. Госпожа посол, надеюсь, ты готова к поездке в Гиделлон. Только язык не прикуси. Поздорождите я! Я ее еще не готова! Это ты чарек использовал? Я? Ну, и сам толком не понял. И не ожидал как-то. Прямо повторил то, что Ильпес сказал. Так, мальчишки. Вы сейчас себе только хуже сделаете. Извини. Прямо как ни раз жуткая Я тебя слышала. Жуть! Все не так. Оправдания вызывают лишь большее подозрение. Сказал же, все не так. Это Франческа. Она отвечает за этот сад. То есть это владелец сада? Нет. На данный момент владение садом Вавилона передано моему новому хозяину, господину Тойе. Что значит Хозяину?